Аллилуйя, слава Богу. Итак, пришлось готовить две проповеди. И не знал, какая будет, Бог дал два слова. И так бывает. И возникает вопрос, что Бог какой-то непостоянный, не знает, о чем проповедовать. Нет, Бог знает, это мы непостоянные. И Он, может, для кого-то готовил слово, вот, но кто-то не дошел, не пришел, и <смех>, летом жарко, зимой холодно, стабильности, короче, нету никакой. Вот, и <смех>, поэтому, знаете, ее, ее не будет в этом мире, да, и, вот, но э, что э, постоянно, что стабильно, это Слово Божье. И ну, не упускайте такой возможности приходить, чтобы что-то услышать от Господа, потому что не знаем, когда Бог проговорит нам. Аминь, народ. Народ. Итак, я хочу сегодня поговорить об одной притче. Луки, в 12 главе она написана. Это притча о богаче. Так давайте прочитаем. Некто из народа сказал ему, учитель,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 Давайте порассуждаем над ней немного. Итак, некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». С Иисусом ходило много учеников, много людей ходило. И к Нему обращались с, раз, с разными проблемами, с разными просьбами, с разными мольбами. И кто-то... Э, кто-то просил исцеления, кто-то просил освобождения, кто-то просил прозреть, кто-то просил, да, чтобы воскресить, кто-то просил, чтобы родственников исцелили. То есть к Иисусу приходили с разными просьбами. Но этот человек пришел к нему как к учителю кровину, потому что эта обязанность делить наследство была положена именно на равина в Израиле. И он обращается к нему именно с этой просьбой. То есть все у него вроде бы хорошо, все у него в жизни складывается, нету никаких проблем. И тут вдруг э -э, ему не хватало да, этого богатства. И он пришел к нему, и говорит ему, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство, потому что, видимо, это был младший брат, а старший не хотел делить да, наследство, он хотел от него делиться. Но мы знаем уже пример одного брата, да, который попросил у отца, чтобы он наследство разделил ему. И знаем этот итог, который был. И Иисус говорит ему, кто поставил меня судить или делить вас? Иными словами, он говорит, я не пришел сюда, чтобы решать ваши какие-то человеческие отношения. Я не пришел сюда, чтобы решать ваши какие-то материальные проблемы. Я пришел сюда совсем за другим. В 18 главе Иоанна Иисус говорит, Мое царство вообще, оно вообще не от всего мира, от другого мира. То есть я не пришел сюда решить какие-то ваши земные проблемы, земные ваши э, какие-то тяжбы, тем более которые вы между собой не можете порешать. Я пришел сюда совсем за другим. Он говорит, я не пришел сюда вас судить. И он объясняет дальше вообще э, суть того, о чем просит этот человек, да? э, то есть чтобы получить богатство. И он говорит им, берегитесь любостяжания, то есть берегитесь этого желания ну, обогащаться что-то и что-то получить. То есть, вот этот человек не пришел что-то у него получить, да, скажи мне, как наследовать жизнь вечную. То есть э э открой мне тайны царства, да, то есть от открой мне глаза духовные, открой мне уши, чтобы я услышал. Он ему говорит: мне надо наследство разделить. Иисус. Э он был авторитетный вот, среди учителей, потому что он очень быстро там, фарисеям объяснял, что к чему, садукеям объяснял, что к чему. да. То есть мудро по Писанию отвечал. Этот человек видит, что Иисус имеет какую-то власть именно взять слово и ответить. И вот он к нему пришел именно с тем, чтобы да, Иисус как-то решил эту его проблему. Чтобы он сказал брат, скажи брату моему. То есть приди авторитетно ему заяви как-то по Писанию, что ты должен мне что-то отдать. Вот. Но Иисус говорит, я пришел не, не, ну, не решать эти проблемы, не это делать. И он значит, э, говорит притчу такую. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И вот недавно в новостях показывали, какой-то американский миллиардер, не миллионер, а миллиардер, э, летел на вертолете куда-то там в загородный домик и разбился всей семьей. Вся семья погибла, и миллиардер этот. И тут, представляете, тут миллион сложно представить. Миллион долларов. Как их потратить? Это же если дать миллион долларов, подумайте сами, это сколько сразу в голове мыслей. И то хочется сделать, и это захочется сделать, и так захочется сделать, и на это надо время. Не просто иметь эти деньги, а потом еще время их потратить. А это миллиардер был, миллиарда имел. На дачу на вертолете летал, даже не на машине его возили, а на вертолете летал. Раз и Все. И погиб. И Иисус говорит здесь как раз об этом. И вот Он говорит такую притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собирать плодов моих». Итак, у одного богатого человека. И э, ну, этот богатый человек явно был не глупый, и если он достиг такого богатства. И явно он умел управлять делами своими, явно он умел ну, да, какое-то имел уважение в определенных кругах. То есть э, имел какой-то статус определенный, да, и не знал, куда собрать этих плодов. И подумал, подумал и решил, что мне этого мало. Я, те склады, которые есть, уберем оттуда, построим большее. Загружу все это туда, вот Бог его благословил, да, потому что написано, что Бог посылает дождь на землю. Я без дождя урожая не будет. И вот благословение получил какое-то, да, и подумал, что с ним сделать. Скажу душе моей, много у меня добра тут. Положу и будет мне на, новую, на многие годы, мне будет запас. И потом ничего не буду делать, буду просто оттуда доставать, продавать там бартер, еще что-то. И, короче говоря, жизнь у меня обеспечена, и все, беспокоиться нечем, жизнь удалась. Да, И казалось бы, ну, по такой человеческой мудрости, умный человек вроде бы, да, даже можно сказать, мудрый человек, все как-то вот в жизни так решил. И всегда все смог, все решил, все устроил. И теперь только сиди и отдыхай. Да, и пей душа, веселись душа. Вот. Но Бог сказал ему, безумный, как так? Вроде бы, вроде бы вот все хорошо, все, все наладилось, все я устроил, знаю, как все сделать, все хорошо. А Бог его называет безумным. И Библия говорит, что мудрость этого мира, это... Для Бога это безумие вообще. Вот. И он говорит, почему именно этот человек безумный? Он говорит, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? То есть, кто будет этим пользоваться? Ты вроде для себя заготовил, да, для, для того, чтобы жи, ну, жить и ни о чем не беспокоиться. А на самом деле придут и душу твою заберут. Эту жизнь. И он говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И здесь можно прочитать <звы> еще одну проповедь. Вот. Но э, в чем суть вообще этого? Это не значит, что богатым быть плохо. Если Бог тебе дал пользоваться богатством, Соломон говорит, если Он дал тебе пользоваться плодами рук твоих и этим богатством, ты его нажил, и ты можешь пользоваться, то все хорошо, тебя Бог благословил. Вот. Но самое главное, самое главное, это э, богатеть в Бога. А как богатеть в Бога? И Соломон, Бог ему дал большое богатство, но ну, наследие от Давида. да, И когда он пришел к Богу, э, что Бог. Что, Бог ему сказал, проси, что дать тебе, что тебе дать. И помните, что Соломон попросил? Он говорит, Боже, дай мне мудрости, чтобы управлять этим многочисленным народом. Дай мне мудрости, как мне я призван на вот это служение да, царя, и мне нужна мудрость определенная, мудрость от Тебя, потому что представьте себе э, такое количество евреев в одном месте. Нужна Божья мудрость, чтобы ими управлять как-то. Вот. И Бог ему отвечает, за то, что ты не попросил богатства и славы, за то, что ты не попросил разделить вот это имение, да, а за то, что ты э, попросил мудрости для того, чтобы мне исполнить это служение, служение царя, да, управлять этим народом. Он говорит, я дам тебе эту мудрость, еще и дам тебе и такое богатство и славы, что до тебя и после тебя таких царей не будет. И, знаете, нам, мне очень нравится такое откровение, скажем, да, судьба от Господа. Потому что, когда судьба человеческая, да, вот это сломаю житницы, мы построим больше да, вот что сделаю, сам себе придумал, сам, сам себе устроил судьбу, то э, завтра просто может тебя не быть уже, и все. И, но судьба от Господа, знаете, когда мы идем за Богом и исполняем Его служение, Его волю исполняем, то наша судьба тогда в руке Бога, и нам тогда, собственно говоря, вообще особо не стоит, знаете, беспокоиться о том, какие житницы строить и что в них собирать. Потому что если мы исполняем Божье призвание, если мы имеем Божью мудрость, вот, то мы тогда исполняем его, его волю, Его служение, и, в, и таким образом богатеем в Бога, а не собираем себе здесь сокровища. И Нам нужно, знаете, искать этой судьбы, от Господа. И спрашивать у него, Господь, а что ты хочешь, какие мне житницы строить и какие мне сокровища собирать? То есть что мне, что мне нужно сделать, чтобы не быть вот этим э, безумным богачом? И чтобы э, похоть этого мира, она не, ну, не цепляла нас, потому что э, часто мы вот как-то, да, смотрим на других, сравниваем свою жизнь с другими людьми и пытаемся тоже, знаете, им подражать в чем-то, смотрим, что они имеют, как, как они живут, что они себя, ну, скажем так, представляют, да, какой они статус умеют, вот, и тому подобное. И вот пытаемся быть как этот богач, да, пытаемся что-то что делать, чтобы обогатиться, и вот это любостяжание, оно нас очень часто отрывает от Бога, оно нас очень часто поглощает, оно нас очень часто да, отнимает у нас время и так далее и тому подобное. Вот. Но знаете, Библия говорит, что лучше богатеть в Бога, чтобы не быть вот этим безумным, который вроде бы все имел, вот, и в один день все потерял, и то, что имел, еще и жизнь свою потерял. Аминь, народ Божий. Благослови вас Господь.